Дорогие друзья, всех, кого интересует своя судьба, астрологическая карта, что же в ней предначертано и чему суждено сбыться, всех вас я приглашаю на наш открытый мастер-класс «12 дворцов судьбы». «12 дворцов судьбы» — это такой прекрасный инструмент, который позволяет людям, даже те, которые не умеют читать астрологические карты, очень легко и быстро разобраться в 12 самых главных основных аспектах жизни. Каждый дворец отвечает за какую-то область нашей жизни, за что-то очень важное. И практически все, что мы хотели бы узнать, мы можем увидеть именно в этих дворцах. Дворцы у нас есть такие дворцы, как дворец судьбы, братьев, супруги, дети, богатства, недвижимости, служащие, друзья, дворец риска, дворец духовности, дворец движений, дворец родителей. И все это позволяет нам с вами при правильном прочтении, естественно карты своей астрологической и этих дворцов понять и ответить на многие многие вопросы мы можем ответить на вопросы супружества можем ответить на вопросы детей мы можем ответить на вопросы эмигрировать нам или оставаться на родине где мы более будем успешны мы можем ответить на вопросы с кем нам работать да и вообще как работать работать лучше служащим или работать в все-таки создать свой бизнес. Мы можем ответить на вопросы, с кем дружить, с кем зарабатывать и много-много других вопросов. Итак, если вам интересно посмотреть свою астрологическую карту, посмотреть, что же у вас написано в ваших 12 дворцах судьбы, приглашаем вас на открытую встречу, где мы вас всему этому научим. И, друзья, для этого, для того, чтобы вас пригласили на открытую встречу, вам нужно оставить свои данные в форме подписки. Я вас жду на новых встречах. С вами была Пугачева Наталья, практикующий астролог Бадзи, профессиональный психолог, руководитель школы астрологии.